Свет не каснет с ночи до зари, Там держат свой мерзкий праздник, убри, убри. Их глаза во тьме сверкают, словно фонари, прямо в мозг тебе дыща. И гости все богаты. Это черная страница ⁇ это новая граница между человеком и зверем.